Невозможно быть неудачником Жизнь не допускает неудачников И поскольку никакой цели нет, невозможно разочарование Если вы разочаровываетесь, то только из-за искусственных целей, которые ваш ум приписывает жизни К тому времени, как вы достигаете цели, жизнь ее покидает от цели и идеалов остается только мертвая скорлупа. И вы вновь и вновь разочаровываетесь. Это разочарование создаете вы сами. С пониманием, что жизнь не бывает ограниченной целью, ориентированной на цель, вы течете во все измерения и ничего не боитесь. Поскольку нет будущего, нет и успеха. А значит... Не может быть разочарования. Тогда каждый миг становится самостоятельной ценностью. Не потому, что он куда-то ведет, не потому, что служит средством к какой-то цели. Его ценность внутренне ему свойственна. Каждый миг как бриллиант, и вы переходите от одного бриллианта к другому, но ни в чем нет окончательности. Жизнь остается живой, и смерти нет. Окончательность означает смерть, достижение цели означает смерть. Жизнь не знает смерти, она постоянно изменяет виды формы. Она бесконечна, но не устремлена ни к какой цели.